пожалуй сегодня будет одно из самых сложных видео которое я когда-либо записывал с одной стороны в моих руках гитара для начинающих но с другой стороны эта же гитара стоит как самолет или как путевка в санаторий как одна вторая стоимости от первоначального взноса по ипотеке короче аналогии с тем сколько стоит гитара проводите сами а это гитара мечты для начинающих Привет, мюзикмены! Вы на канале Rock'n'Roll, меня зовут Глеб. И в этом видео я расскажу о инструменте, который, к слову, не так давно появился в продаже у нас в Красноярске. Это гитара Taylor, модель 110CE. Последние буквы означают, что гитара с подключением. Несмотря на то, что у нас в родной стране этот инструмент стоит серьезных средств, сама компания презентует эту гитару как модель для начинающих. А вот стоит ли она своих денег или же нет, мы попробуем разобраться в этом обзоре. Так что беги за попкорном, будет интересно. Полагаю, что обзор мы начнем не побыстрого слова великолепно гитары с ее характеристик и давайте пойдем по порядку от головы до нижней части инструмента перо на гитаре выглядит достаточно симпатично но лично на мой взгляд минимализм это самое то никаких гламурных белых обводок и прочей ненужной чепухи есть только красивший логотип тейлор что как бы намекает нам на всю строгость этого инструмента еще из красоты на головке грифа могу отметить крышечку под анкер она выполнена в форме колокольчика Своеобразное, конечно, решение, но, тем не менее, выглядит прикольно. С обратной стороны головки нет ничего, кроме колков. Кстати, о колках. Они и хромированы, это можно заметить по видео, и ход у них достаточно плавный. Я не знаю, что заколки здесь установлены, но строй они держат классно. Гитара практически не расстраивается. Как я уже сказал, ход у них плавный. Держит строй. И это самое главное. Поэтому какой они там фирмы, абсолютно наплевать. Главное, чтобы они справлялись со своей задачей. А они справляются со своей задачей. Переходим к грифу гитары. На нем, как и на головке, нет пафосной обводки. Инкрустация сделана максимально просто, в виде точек. Стандартное решение, скажем так. Стандартное решение. Материал самого грифа – клен. Накладка из черного дерева. Кстати, забыл сказать, что накладка на головке также выполнена из черного дерева. Что добавляет элегантности, сдержанности и строгости какой-то такой манической этой гитаре. Короче, мне нравится, если честно. Корпус. Тут все неоднозначно. На сегодняшний день по новому курсу гитара стоит 76 тысяч рублей. Однако за эти немалые деньги, скажем прямо, гитара сделана не из массива. Точнее как, передняя дека сделана из массива ели, а вот обечайка и задняя дека сделаны из ламината, да и еще из не самого простого, а вот смотрите лицевая часть выполнена из ореха промежуточный слой сделан из тополя, а вот внутренняя часть задней деки сделана из сапели или сапеле, и точно из такого же материала сделана и обечайка вот так-то. Кстати, забыл сказать, что по корпусу сделана черная, а водка с белой гранкой смотрится круто. Я, наверное, это сто раз повторю за это видео, но гитара смотрится строго, красиво, сдержанно и как-то вот, вот так, короче. Не знаю, как объяснить это все, вот в одно предложение, чтобы это было связано. Настолько у меня разорваны мысли в данный момент. Струну держатель сделан также из черного дерева, напоминает форму летучей мыши. Еще на корпусе приклеен черный пикгард. Для чего он нужен? Ну, чтобы ногтями или медиатором не избивать краску с гитары. По-моему, для этого. Еще на гитаре по дефолту установлено крепление для ремня. Располагается крепление, конечно же, в очень удачном месте. Именно там, где пятка грифа. Также на корпусе мы можем заметить отверстие под гнездо Джек, как я уже сказал, гитара с подключением, и соответственно сами регуляторы этого звукоснимателя. Первая крутилка — это громкость, вторая крутилка — высокие и средние частоты, и крайняя крутилка — бас. Да, отдельно можно регулировать бас. И, казалось бы, сейчас мы с вами поговорили практически о всех характеристиках инструмента, но этого ролика бы не было, если бы у этой гитары не было своих фишек. А они тут есть, и их достаточно много. Давайте пройдемся по ним по порядку, я уверен, что вам интересно послушать. Первая фишка, она связана с корпусом. На этой гитаре нет ребер жесткости, которые установлены вот здесь и держат заднюю деку. Серьезно. Если мы прямо сейчас с вами заглянем внутрь этого инструмента, мы не увидим ни одной распорки, мы не увидим ни одной пружинки. Будет просто сплошной лист ламината. Вот это вот. И еще одна приколюха связана с этим. Если мы развернем гитару вот так, то мы увидим, что здесь Небольшая выпуклость. Можно сказать, что это просто дизайн, либо еще что. И да, вы части будете правы, это небольшая хитрость дизайна. Но фишка заключается не в этом. Так как это ламинат, и он сам по себе достаточно прочный материал, если его укрепить еще ребрами жесткости, то гитара потеряет звуки процентов ну намного, так скажем. Это можно сравнить будет с любой гитарой, которая содержит как раз-таки ребра жесткости и использует при этом ламинат. И вот за счет того, что нету ребер жесткости, здесь ламинат может резонировать атаку вашу, что позволит инструменту звучать не то, чтобы громче, а еще при этом более, как же это сказать, круче. Дальше больше. Звукосниматель ES-2, который установлен в дайной гитаре, а это фирменный звукосниматель Taylor, это их Разработка. Он состоит из трех частей, которые можно регулировать специальным ключиком. То есть, чувствуете вы в миксе, что у вас пропали басы, но не хватает вам баса в инструменте. Если накручивать его здесь, он будет просто забивать все и басить. А я имею в виду именно по громкости. Вот вы чувствуете, что у вас первые две струны прямо выбиваются из микса. Скажем, третья, четвертая тоже там есть, а вот пятая, шестая куда-то пропали. То вы можете просто взять и отрегулировать сами объем звукоснимателя так чтобы он слышал все струны одинаково или вам наоборот хочется провалить середину и верха и оставить только бас ну скажем вы играете фингерстайл, вам нужна да тут перкуссионные эти моменты тогда вы опускаете вернее убавляете громкость 1 2 3 4 струны за счет звукоснимателя и у вас остается 5 шестая в приоритете круто где еще такое видели нигде такого не видели Тейлор позволяет это сделать. Еще одна фишка этой гитары это крепление грифа. Он не вклеен, как на простых акустиках. Он крепится на саморезах. И если вам нужно изменить э, угол наклона грифа, вы приходите к мастеру. И мастер, благодаря прокладкам, сможет отрегулировать вам гриф в нужную плоскость. От деки. Можно сделать такое на обычной гитаре. Хрен там, придется отрывать гриф, что-то подкладывать, снова приклеивать. Дорого, никому не нужно. Здесь нет, здесь все просто. Но можно сказать, что это сложно, разбирать гитару и то все. Согласен, полностью согласен. Но проблема в том, что анкером вы многое не сможете исправить. А эта разработка позволяет полностью изменить угол грифа. Удобно, круто, здорово. Еще одна небольшая фишка связана с этим инструментом. Если присмотреться, то можно будет заметить, что лады вбиты не до конца в гриф. Это сделано с тем расчетом, что если влажность сыграет, то лады из гитары не повылазят. Не будут торчать, не будут вам мешать при игре и создавать дискомфорт. И еще одна особенность этой гитары немаловажная, о которой заявляет, кстати, сама компания Taylor, это то, что гитары практически не убиваются. Конечно, если ее одеть испанским галстуком, то она сломается. Я имею в виду, что она стойка к перепадам влажности. И в наших реалиях, то есть в рамках нашего магазина, мы не заметили никаких проблем с данным инструментом. Бывает так, что гитара начинает подсушиваться, либо наоборот увлажняться. С Тейлором, вот сколько у нас их висит вариантов, ни разу ничего не случилось. Понятное дело, что доводить гитары надо под каждого клиента. Это все само собой. Я имею в виду, что пока гитары висят, даже в настроенном состоянии, чувствуют себя прекрасно. Однако, пусть Тейлор пишет, что гитары выносливы, все супер, но такую гитару я бы не рекомендовал таскать к костру, либо вообще с ней выходить куда-нибудь на улицу, особенно в жаркую погоду, либо оставить возле батареи. Понятное дело, что нужно соблюдать все равно правила эксплуатации инструмента. Без этого никуда. А, ну и бонусом, чуть не забыл сказать про гриф. Тонкий гриф, как на электрогитаре. Ну, почти как на электрогитаре, скорее как на гипсоне, наверное, профиль То есть играть на нем одно удовольствие Рука не устает даже на 13-х струнах Зажимается все легко Хоть у меня рука и не супер большая, не супер мощная Я со своей рукой спокойно играю на этой гитаре Там, Могу сидеть и сессию в час вывозить, и рука не болит Вот чисто за гриф, за корпус, за все эти вот приколюшки Я ставлю этой гитаре большой плюс 70 тысяч рублей, да пофигу Зато, классный инструмент, к ней же еще в комплекте чехол, Сейчас покажу. Вот такой чехол идет в комплекте с данной гитарой. Как здорово, что чехол не черного цвета. Просто я привык к тому, что когда вы изымаете инструменты с коробки, если есть чехол, значит он черный. Тут компания пошла нормальным путем и сделала чехол такого песочного цвета. При этом чехол сделан достаточно качественно, он полужесткий, то есть он держит форму инструмента. Если мы его откроем, то внутри нас ждет подкладка под гриф, подшита, то есть с торчащими струнами мы здесь ничего не разорвем, колками не зацепимся. Чехол сам по себе очень мягкий, скользкий довольно-таки. Блин, сделано круто. Я не знаю, какие просто эпитеты сюда подобрать, насколько это все классно сделано, что просто офигеваю. Но чехол действительно крутой. Видно, что они эксплуатировали бедных китайцев днями и ночами. Все-таки мексиканцы постарались на славу. Итак, с сухими цифрами мы разбираться закончили. Теперь давайте поиграем на этом инструменте, послушаем, как он звучит. Ну, а вы уже сделаете свой собственный вывод. Нравится вам гитара или же нет? В верхнем правом углу вашего экрана будет голосование. Кликните и проголосуйте, нравится инструмент или нет. Вперед! Подводя итоги, скажу, что лично для меня этот инструмент зашел на 100%. Из всех тейлоров, которые к нам приехали, которые я достал из коробки, лично этот выделился для меня по всем параметрам. Я не хочу сказать, что остальные модели какие-то не такие. Нет, они все классные. Но это понимаете, когда ты берешь руки гитару, и ты понимаешь, что да, это, блин, мое. Я хочу на этом играть на постоянной основе. И так совпало, что 110-я модель именно моя. Я когда прихожу на работу в наш музыкальный магазин Rock'n'Roll, я первым делом беру эту гитару и разминаюсь именно на ней. Мне нравится ее звук, мне нравится ее тонкий гриф, мне нравится корпус Red Note, он богатый. Он богатый на свое звучание, очень богатый. И поэтому, когда я беру в руки эту гитару, я просто с нее кайфую. Это тяжело понять. Тяжело воспринять даже звук через камеру. Все равно YouTube пожал качество, и вы уже слышите его не таким, как я слышу его здесь, во время записи этого видосика. Поэтому, чтобы сделать свой выбор, нравится вам гитара в действительности или нет, приходите к нам в магазин, слушайте каждый инструмент, который у нас представлен, Taylor, Maiten, Yamaha, Cort, любой другой бренд, и делайте свой вывод, нравится вам инструмент или нет. Вот так то работает. По видосу вы можете составить какое-то мнение, но полноценное мнение будет только здесь сейчас, когда вы держите в руках эту гитару. Повторюсь, мне 110-я модель зашла на 100%. Стоит ли она своих денег? Это другой вопрос. Да, для кого-то 76 тысяч рублей — это неподъемная сумма. Я здесь полностью согласен. Я согласен с тем, что это безумная стоимость для инструмента начального уровня. Но с другой стороны, если вы реально музыкант, который зарабатывает на жизнь музыкой, и вы не хотите брать с собой дорогой инструмент, скажем, на какой-то маленький концерт, на квартирник, там, либо еще куда-то, то эта гитара станет просто спасением для вас. Потому что звучит не хуже. Стоит дешевле, чем дорогой инструмент. Действительно профессиональный. И, и будет радовать не только вас, но и ваших Слушателей. Но это и не говорит о том, что гитара подойдет только для тех, кто действительно играет долго или считает себя профессионалом. Гитара прекрасно будет чувствовать себя в руках начинающего гитариста, в руках тех, кому хочется слышать действительно классный звук инструмента. Это гитара для тех, кто хочет удивлять, достигать каких-то новых вершин. Так что я уверен, что эта гитара станет прекрасным спутником абсолютно для любого человека, независимо от уровня его игры. Поэтому стоит эта гитара своих денег или же нет? Определенный ответ да. Ну а на связи был магазин Rock'n'Roll. Для вас это видео подготовил я, Глеб. Если понравилось, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в своей любимой социальной сети. Ну и напишите какой-нибудь клевый комментарий, чтобы его мы могли залайкать, ответить вам. Ну и все в этом духе. Все, ребят, пока, мюзикмены. Пока, мюзикмены. Пока.